Привет, меня зовут Сергей Жамков, компания Event Market. и в этом видео мы разберем несколько интересных фишек того, как вы можете привлекать большое количество клиентов в свой бизнес из интернета через различные современные инструменты привлечения клиентов. Итак, Первый способ – это реклама за лиды в социальных сетях. На сегодняшний день практически со всех социальных сетей – ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники – можно получать заявки буквально без сайта. То есть человек оставляет заявку не на вашем сайте, а прямо в форме в социальной сети. И это очень удобно, когда реклама идет на мобильном телефоне, человеку он видит просто ваш баннер, кликнет кликает по баннеру, у него открывается форма, он еще раз кликает для того, чтобы отправить вам свои контактные данные. То есть это очень удобно, очень просто для клиента и в современном мире позволяет получать достаточно дешевые заявки. Для справки с такого канала, с такого канала рекламы, можно получать заявки по 50-60 рублей в очень конкурентных нишах, где с контекстной рекламы вы будете получать заявки там, по 500, по 600, по 700 рублей. Да? И особенным преимуществом данного способа является то, что вы... можете можете установить цену за заявку, которую вы готовы платить. То есть, к примеру, вы готовы покупать заявки по 100 рублей, да? вы устанавливаете в рекламном кабинете стоимость заявки, по которой вы готовы их покупать, и вам начинают приходить заявки именно по этой цене. Это просто великолепно. Второй способ – это роботизированный прозвон. Что это такое? Если у вас есть уже накопленная база ваших клиентов, либо просто заявок, которые оставляли вам заявки, ну, людей, которые оставляли вам заявки на протяжении определенного периода времени вы можете очень быстро их прозвонить и сделать им какое-то новое предложение с вашей акцией, с вашим сегодняшним актуальным предложением и выявить из них заинтересованных людей, причем быстро, имеется в виду очень быстро, то есть буквально за час вы можете прозвонить 70 тысяч номеров. 70 тысяч номеров за час и выявить из них сразу заинтересованных в вашем предложении людей. То есть раньше вам для того, чтобы сделать ту же самую работу, нужно был колл-центр из 10, а то и больше человек, которые будут неделю звонить по этой базе в 7 людей и, соответственно, выявлять из них заинтересованных и потом передавать их в отдел продаж, который дожимает эти заявки. Да? А сейчас это можно сделать за час. Да? Утром вы дали базу, загрузили ее в в сервис, прозвонили ее и дали вашему отделу продаж свежие заявки заинтересованных в вашем предложении людей. Это очень здорово. И а, такой способ позволяет получать заявки даже по 10-20 рублей, 10-20 рублей за заявку. Ни один канал интернет-рекламы, ни один канал интернет-рекламы сегодня не дает таких заявок. Поэтому во многих высококонкурентных нишах, например, там да в строительстве, а, этот способ является ну просто спасением пользуйтесь. Третий способ ⁇ это сервис, который определяет контактные данные посетителей сайта, даже если они не оставили заявку HunterBase. Сервис HunterBase называется. С помощью данного сервиса, вы, если у вас уже есть настроена рекламная кампания, идет трафик, то, как правило, по статистике средняя конверсия сайтов там 1-3 процентов да то есть а все остальные 95 процентов людей которые заходят на ваш сайт они просто уходят в куда-то ну в неизвестное направление они при этом они кликнули по вашей рекламе они скликали вам бюджет на рекламу да но они пропадают и не оставляют заявку при этом часть из них а, не оставляют заявку по причине того что ну действительно им это не нужно не интересно кто-то там конкурент ваш допустим да а, но есть люди которым действительно это было интересно они листали смотрели ваш сайт но а, их Отвлекли, допустим, да, им кто-то позвонил или кончился рабочий день, они закрыли вашу вкладку и, ну, забыли оставить заявку, соответственно, но при этом были заинтересованы. Завтра они будут искать заново и, возможно, на ваш сайт не попадут, а попадут на сайт ваших конкурентов, да? И вот каким образом можно в этой ситуации поступить? Вы можете а, определить. Идентифицировать такого человека Который был заинтересован Который на вашем сайте долгое время присутствовал Просмотрел его весь да, Но при этом не оставил заявку А вы определили его номер телефона И дальше связавшись, связавшись с ним Вы соответственно получаете Такую же заявку, как если бы он оставил Ее самостоятельно Допустим, да, рассмотрим Отличенный пример то есть вы тратите допустим на рекламу там 1000 рублей в день к примеру да получаете из этой 1000 рублей в день две заявки по 500 рублей да? соответственно если вы устанавливаете на свой сайт сервис hunterbase то вы с, той же, с того же самого рекламного бюджета за 1000 рублей вы получаете, помимо двух заявок, которые люди сами оставили, вы еще получаете 10-15 номеров телефонов людей, которые были на сайте, но не оставили заявку. Соответственно, прозвонив их, вы определяете еще где-то 2-3 заявки, квалифицируете 2-3 клиента, которые по качеству будут такие же, по своей заинтересованности в вашей покупке будут такие же, как и те, которые оставили сами заявку. Таким образом у вас удваивается, а то иногда и утраивается количество заявок, при этом размер рекламного бюджета остается тот же самый пользуйтесь тоже отличный способ и четвертый способ это лук и лайк аудитории на сегодняшний день во всех рекламных площадках яндекс директ google adwords facebook instagram вконтакте одноклассники есть такая опция как look и лайк аудитории то есть что это такое это аудитория похожая на ту которую у вас есть уже сейчас то есть к примеру если у вас есть база заявок которую в ну которые оставляли вам заявки на протяжении там последнего месяца да, вы можете загрузить эту базу в рекламный кабинет в любой, да, и вам эта рекламная система, допустим, в Яндекс Директ вы ее загрузите в рекламный кабинет, вам система Яндекс Директ подберет людей, которые будут похожи по определенным своим поведенческим параметрам на тех, которых вы туда загрузили то есть, ну, на, на ваших клиентах, да, грубо говоря, если вы загрузили туда базу ваших клиентов, то вам система найдет людей, похожих по каким-то определенным а, своим а, интернет-паттернам, да, поведенческим, а, найдет похожих людей. Соответственно, реклама далее на эту аудиторию а, позволяет получать очень дешевые заявки, потому что реально система вам находит тех людей, которые уже оставляли вам, точ, а, похожих на тех людей, которые вам оставляли ранее заявку, то есть, и а, их цена, как правило, очень дешевая, сильно, дешевле, чем привлекать трафик через стандартные какие-то настройки сбор семантического ядра, либо подбор аудитории и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому этот способ, как правило, позволяет получать заявки в несколько раз ниже, чем через стандарт, стандартные подходы к настройке рекламы. Итак, если вам интересно привлечение клиентов из интернет через любой абсолютно канал, просто есть задача привлекать клиентов через интернет, то мы можем помочь вам в этом. Да? Мы можем э, разработать стратегию продвижения вашего бизнеса через интернет совершенно бесплатно. Да? Посмотреть, рассмотреть ваш бизнес, э, соответственно, посмотреть какие фишки, какие инструменты, помимо тех, которые мы сегодня с вами рассмотрели какие еще инструменты могут быть применимы именно в вашем бизнесе, именно в вашей ситуации, да? и как их в каком порядке, в какой последовательности, с какой Приоритетностью их, соответственно, подключать и какие будут работать именно в вашем случае. Если вам это интересно, мы можем такую стратегию составить для вас совершенно бесплатно. Для этого оставьте заявку под этим видео, и мы свяжемся с вами, чтобы назначить консультацию и обсудить. Если после этого для вас это будет интересно, интересно продолжить наше возможное сотрудничество, то мы будем рады. Если нет, то вы возьмете эту стратегию и будете внедрять ее самостоятельно. Итак, оставляйте свою заявку под этим видео и пока-пока.